всем привет с вами юрий и канал как заработать денег сегодня мы рассмотрим самый легкий способ заработка представляю вашему вниманию проект coin club хочу сделать небольшое видео обзор на него рассказать вам как здесь пополняет как выводить средства а также для чего нужны 50 подарочных долларов которые вам дают при регистрации и так после того как вы зарегистрируетесь на счете вашего баланса появится 50 долларов с этого счета вы можете купить одну долю видеокарты для этого переходим во вкладку вложить выбираем вложить в долю нажимаем Нажимаем выбрать и здесь выбираем 50 долларов будут на вашем балансе, именно его мы и выбираем. Нажимаем выбрать и здесь мы видим то, что за 50 долларов мы можем купить одну долю видеокарте, если мы покупаем долю за подарочные средства, нам в день будет поступать 29 центов, а если бы мы купили долю за собственные средства, которые мы вложили, то мы получали по 3,5 долларов, ежесуточно я свою долю уже сформировал, она располагается во вкладке ваши вклады, переходим сюда. Вот моя доля, которая приобрела за подарочные средства это моя доля, которую я приобрел. Уже за собственные средства в подарочной доли вам поступает в прибыль на накопительный счет. Цена вот у меня прибыль за два дня, там 29 с копейками. Получается, как только на этом счете накопится 10 долларов, она автоматически переведется на счет вывода. И уже с этого счета выводы сможете спокойно вывести прибыль с моей доли, которую купил за свои денежки. Она поступает на счет вывода. Сейчас уже перейдем, получается в раздел. Вывести и попробуем его вывести. Раздел увидеть располагается здесь. Нажимаем вывести. Я буду выводить на power вывод минимальный от 002 можно выводить на карты минимальный вывод 2 долларов на биткои вообще 50 долларов вот на киви кошелек получается от 20 центов на perfect money тоже от 2 центов и яндекс деньги от 20 центов также можно выводить на авт от 1 доллара выбираем perfect попадаем на заполнение реквизитов так сейчас я веду счет и сумму которую хочу вывести потом покажу как формируется мой счет и так я оформлял заявку на вывод средств вот вывел я там 7 с копейками получается заявка средств сформированы. сейчас посмотрим через сколько придет выплата нажимаем на папку закрыть и видим вот заявка на вывод средств сформированы и отправлена финансово идем вот как можно видеть во вкладке история заявка в обработке ожидаем и так заявку мою уже обработали прошла быстро за две минуты получил я в 7 долларов на свой пауэр кошелек сейчас уже буду выполнять для этого переходим во вкладку пополнить пополнять я буду через визу выбираем виза здесь вадим сумму 50 долларов нажимаем далее нужно пополнить и сейчас я веду свои реквизиты и покажу как пополнять и такая сумма поступила на наш кошелек далее я сейчас буду покупать уже долю перехожу во вкладку вложить в долю нажимаю выбрать счет списания будет это ваш кошелек нажимаем выбрать и как ранее уже говорил покупаю одну долю за 50 долларов и ежесуточно будет приносить нам подписать половиной доллара нажимаю взять долю сейчас ожидайте выполнения операции что операция прошла доля в добыче приобретена нажимаем закрыть вкладку доля была приобретена дальше переходим в раздел ваши вклады и видим вот отображается на зелененьком, как и предыдущие мои боли, вот так, что она сформировалась, нажимаем подробнее, вот ежесуточно нам будут приносить с половиной доллара, сумма будет поступать на счет вывода уже завтра, я получу первую прибыль этой доли, спасибо за внимание. Кому видео было полезно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, с вами был Юрий, до встречи в новом видео.